Приветствую вас, друзья, на канале IndexRate. Анализ рынка на сегодня, 17 ноября 2022 года. Рынок продолжает находиться в зоне экстремального страха. Индикатор страха и жадности показывает нам отметку 20%. За последние сутки было ликвидировано 20 тысяч небольшим трейдеров на общую сумму 48 миллионов долларов США. Преимущественно потери несут лонговые позиции, но обратите внимание, есть разнонаправленность по бирже Hobby, Bitfinex, а также Deribit. Давайте посмотрим, что у нас с соотношением коротких и длинных позиций. Также за последние сутки у нас доминируют сейчас лонговые позиции, но доминация совсем небольшая, 50,29% индекс Alt сезона показывает нам отметочку 39 продолжаем снижаться в сторону биткоин сезона и давайте сразу же графику и посмотрим на доминацию во вчерашнем обзоре мы с вами смотрели на этот индексный показатель и на дневном таймфрейме мы предполагали что движение вверх с большей степенью вероятностью продолжится и обратите внимание так и произошло мы сейчас протестировали локальная фиба 382 от него немножко откатились индексный показатель сейчас на отметке 40 и и у нас есть вероятность движения Дальше по индикатору Cypher, волной моментума вот этой синей снизу вверх Для того, чтобы протестировать следующее сопротивление Где-то локально на отметке 41 и далее выше 41.22 и глобальная FIBA 41.47 Я думаю, что движение с большей степенью вероятностью продолжится Потому что трендовый индикатор на дневном таймфрейме показывает нам загиб из шортовой зоны и движение вверх То есть динамика в большей степени направлена на увеличение доминации биткоина. И мы с вами об этом говорили, что где-нибудь ближе к какому-нибудь развороту или толчку доминация биткоина с большей степенью вероятностью, на мой взгляд, должна будет прирастать. Также продолжаем отслеживать индекс доллара США, один из главных индексных показателей, на которые стоит обращать внимание, поскольку этот показатель обратно коррелируется у нас с фондовым рынком и, как следствие, обратно коррелирует и с биткоином. Когда этот показатель падает, криптовалюта у нас обычно растет. Я имею в виду главную криптовалюту биткоин. Когда этот показатель, соответственно, растет, у нас происходит на криптовалютном рынке обратная динамика. И обратите внимание, мы сейчас завершаем по виду свечей хэйкенэша, свечной индикатор хэйкенэша у меня установлен. Кстати, сразу хочу обратить ваше внимание что очень многие часто смотрят мои обзоры и большинство не понимают о чем я говорю на самом деле я использую один из на мой взгляд лучших индикаторов рынка это рыночный шифр, индикатор Market Cipher, Market Cipher A, Market Cipher B. Для тех, кто не знает, как работают эти индикаторы, то в конце видео у вас будут ссылочки для перехода на различные обучающие материалы, а также можно найти на канале плейлист обучения, в котором есть разбор индикатора Market Cipher. Правда, там разбирается индикатор VMC Cypher B, это китайская версия индикатора Cypher. Он абсолютно бесплатно доступен на TradingView, а оригинальная версия является платной. Все ссылочки на эти индикаторы есть в описании к Этому видео также на главной странице оригинального индикатора Market Cypher, ссылочка которого также есть в описании к этому видео, можно найти обучающие материалы от фаундеров этого индикатора, где полностью рассказываются основные самые простые стратегии работы с индикатором, а также набором осцилляторов, которые входят в этот индикатор. Поэтому я ссылаюсь на какие-то технические данные по этим осцилляторам. Это могут быть какие-то значения, числа. Также ссылаясь на названия этих осцилляторов, такие как Momentum, Money Flow, денежный поток, желтая волна, Vivap и так далее. Предполагаю, что те, кто впервые смотрит это видео, для них не будет сотруднением затруднением посмотреть обучающие абсолютно бесплатные материалы по этому индикатору. И для того, чтобы быть примерно в курсе, как он работает, для того, чтобы в каждом видео это не рассказывать и не объяснять. Ну и продолжая с вами обзор, Индексного показателя DXY мы видим, что индикатор Hakenash, это свечной индикатор, который установлен у меня здесь. Для тех, кто не знает, что это такое, индикатор Hakenash, в отличие от классических японских свечей, берет среднее значение по основным показателям свечи, цены открытия, закрытия, максимальных и минимальных значений в торговую сессию по этой свече. И обратите внимание, мы с вами нарисовали доджи. Очень хорошо отрабатывают классические свечные паттерны на этом индикаторе. И мы видим с вами доджи и затухание по нисходящей динамики на дневном таймфрейме давайте также посмотрим другой набор индикаторов и нам очень хорошо будет сейчас видно движение по уровням динамичных поддержек и сопротивлений экспоненциальных средних скользящих и обратите внимание если мы с вами посмотрим сейчас на кривые то поддержкой выступает 200 экспоненциальная средняя скользящая этому индексному показателю мы уперлись в нее красный moving и от нее у нас достаточно большая вероятность начать двигаться вверх также обратил внимание в последнем Взоре, что если зеленый денежный поток индикатора Market Cepher не уйдет в красную зону, а попытается оттолкнуться от нулевых значений, то это будет достаточно сильный знак для того, чтобы быть в большей степени уверенным, что мы начнем с вами прирастать. Ну и сопротивлением выступает пунктирная трендовая паутина. Также можете посмотреть в обучающих материалах как работать с этими направляющими. И здесь на 107.92 у нас будет ближайшее сопротивление. Также мы потихонечку остываем. Обратите внимание, по силе быков и медведей 65 показывает индикатор обычно с отметки 60 в районе 58 60 50 происходит разворот либо начало новой динамики ну и также очень четко еще один из достаточно интересных индикаторов которые показывают силу тенденции мы можем обратить внимание на индикатор секвентал вот эти циферки от одной до 9 нам показывают движение по тренду Развороты могут быть и на ранних числах, но если мы дошли до 9, То мы можем по инерции еще продолжить некоторые движение но как правило всегда после этого происходит отскок Как вот здесь, и обратите внимание, мы сейчас с вами торгуемся по максимальным и минимальным значениям пивот свечой доджи Верхнее значение пивот у нас 107.24, нижнее 106.09 и мы видим, что свечку Dodge, индикатор секвентал подсветил зеленым цветом, намекая на то, что мы скорее всего будем отталкиваться вверх. Ну и то же самое мы видим на индикаторе марки Cypher B, зеленый кроссовер, загиб по гребню волны голубая волна индикатором Momentum. И скорее всего мы будем пытаться все-таки прорваться через ближайшее сопротивление. Ну и сразу же быстрый апдейт по биткоину. Обратите внимание, мы сейчас находимся в боковой динамике на дневном таймфрейме. По-прежнему у нас была отрисована свечой. Доджи зеленая метка на индикаторе, зеленый кроссовер, зеленая точка, после которой мы по логике должны, конечно же, прирастать. Однако, обращаю ваше внимание, что в работе с этим индикатором стоит больше внимания уделять волнам манифлоу. И вот, когда волна манифлоу двигается в параллельной динамике, либо вниз, даже с учетом того, что появится зеленый кроссовер, как вот здесь, например, обратите внимание, достаточно широкое расширение по волне манифлоу, отрисовался зеленый кроссовер, и вроде бы у нас есть намек даже по индикатору секвентал, что мы будем отскакивать посмотрите на график индикатор секвентал в этот момент подрисовывал засвет на свече это была девятая свеча то есть мы вероятнее всего должны были бы разворачиваться однако красный денежный поток был достаточно широкий предыдущие его значения были практически равны текущим или наоборот снижались в более глубокую просадку после чего у нас появился красный кроссовер и волна пошла рисовать уже якорную волну. все что до белых полос индикатора market cipher является триггером все что вываливается за них как сверху так снизу называется якорными волнами обратите внимание мы сейчас рисуем триггер и у нас money flow достигая минимальных значений 1977 сейчас на отметке 1501 мы немножко прирастаем однако полной уверенности в том что сейчас не будет отрисован красный кроссовер и мы не уйдем отрисовывать сейчас якорную волну все еще нет так что стоит на это тоже обращать внимание и обязательно учитывать в своих трейдах, если вы торгуете среднесрочно на дневном таймфрейме. Хотел бы также обратить ваше внимание, что происходит на недельном таймфрейме с учетом кривых экспоненциальных средних скользящих и тех значений, куда в действительности мы можем с вами прийти сейчас, если динамика будет продолжаться в том же ключе. Обратите внимание, недельный таймфрейм достаточно серьезно находится Перепроданность, то есть мы достаточно давно находимся в шортовой зоне. Также обращаю ваше внимание, что достаточно мощное, все еще полноценное давление оказывает у нас медведи. 88 показывает индикатор силой быков и медведей. И мы с вами рисуем полнотелую свечку High Connection на недельном таймфрейме. Сейчас, если смотреть по направляющим локальной тенденции, мы видим, что мы уперлись в эту самую направляющую, если говорить о графике паттерном анализе мы также пробились через треугольную формацию и пытаемся сейчас сделать ретест верхней границы если относиться к этому как к одному проценту вероятности движения цены то мы с вами видим что следующая свеча у нас вполне себе вероятно может уйти на отметку 13 12 900 обратите внимание именно на это значение я сейчас поясню почему я очень часто показываю модель цены биткоина или ценовую модель биткоина вы могли обращать на это внимание в обзорах если достаточно давно на канале почему я обращаю внимание именно на этот чарт именно потому что здесь присутствует два очень интересных индикатора индикатор cvdd и индикатор Delta Price достаточно точно показывают поддержку на дне биткоина обращаю ваше внимание для тех кто недавно на канале мы достигали максимальное значение на индикаторе cvdd после чего отталкивались то же самое происходило вот здесь это все медвежьи циклы это 2012 год это у нас, соответственно, 2015 год, это у нас 2019 год после последнего All Time High в 2017 году. Это у нас Corona Dump, мы не дошли, естественно, до этих кривых. И сейчас мы с вами впервые потрогали индикатор CVDD на отметке 15800. Обращаю внимание, что эти индикаторы являются совокупностью как фундаментальных, так и технических показателей. То есть индикаторы работают по алгоритмам фундаментальной оценки биткоина, то есть внутрисетевой активности, а также по алгоритмом технического анализа и они конечно же видоизменяются в основном это касается индикатора Delta Price. так вот еще недавно когда мы его с вами смотрели в том числе это было на одном из последних стримов этот индикатор показывал отметочку 13 сейчас он показывает отметочку 12 900. если мы с вами снова посмотрим на график очень интересное замечание треугольная формация и верхняя ее граница следующей свечой тестирует у нас именно это значение ну и также, возвращаясь к графику биткоина, хотел бы посмотреть его на более коротких часах. Для тех, кто торгует локально, в краткосрочной динамике, в первую очередь хотел бы обратить ваше внимание на то как сейчас мы выглядим на 6 часовом таймфрейме и мы видим что мы рисуем сейчас свечу доджи однако у нас есть некая интересная динамика при том что красный денежный поток все еще находится в такой ровной составляющей и нет намека на то что он сужается и будет переходить в зеленую зону и по логике этого индикатора деньги когда входят в актив соответственно он дорожает и если деньги из актива выходят, он дешевее. конечно же это не реальные деньги а алгоритмы расчета вы можете более подробно об этом почитать но могу также Обратите внимание на то что у нас уже была якорная волна на 6 часах, у нас был средний триггер оба причем с зеленым кроссовером и сейчас внутри этой самой волны обратите внимание мы рисуем еще одну волну и она может быть как малый триггер если это произойдет то в классической стратегии торговли индикатора market cypher b как я уже сказал вы можете ее посмотреть на официальном сайте либо в обучающих материалах на нашем канале мы должны будем в обязательном порядке прирасти Поэтому сейчас у нас очень похоже на определенное накопление. Если волна не уйдет глубже вниз, то цена среднеизвешен объемом VWAP. Желтая волна, которая двигается сейчас ближе к нулевой отметке, может нас подтолкнуть к восходящей динамике. Ну и ближайшим сопротивлением локально у нас будет уровень 1720 и 17.300, который нам необходимо пройти для того, чтобы попытаться взять следующее FIBA 382 на отметке 18.100. поддержку у нас сейчас выступает нулевая отметка в районе 1620 и 16.160. На этом, наверное, все. Всем спасибо, кто смотрел обзор обязательно подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны ставьте лайки поддержите обязательно канал комментариями ну и не забывайте подписываться на телеграм-канал телеграм-чат все ссылочки есть в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии ну а с вами был гоша канал Index рейд и до новых встреч